вчера выкопал урожай картошки картошка обалденная с полсотки накопал сто ведер сам всю не съем придется продавать кому надо обращайтесь отдам недорого 20 рублей ведро самовывоз Эх. Вот такая вот картошка.